Привет! Сегодня будет очень интересный обзор про Транскапиталбанк. Транскапиталбанк – это один из старейших российских банков. Он начал свою работу в 1992 году и к сегодняшнему дню работает в 20 регионах нашей страны, обслуживая 677 с лишним тысяч физических и юридических лиц. Цифры нельзя назвать большими в сравнении с конкурентными, Пользовательская аудитория того же Сбербанка составляет порядка 50 миллионов человек, однако это стабильные показатели. Среди услуг, кредитования, поддержка малого бизнеса, корпоративное обслуживание, факторинг и лизинг. Насколько банк оправдывает ожидания клиентов? Разберем на примере одного из направлений деятельности, честно ли он поступает со своими пользователями. И ответим на вопрос, ипотека в Транскапиталбанке – Развод или достойное предложение. Начнем с главного. Преимущество ипотеки от Транскапиталбанка к основным преимуществам ипотечного кредитования от Транскапиталбанка мы отнесем возможность оформления без участия представителей банка, исключает их ошибки и подключение дополнительных услуг без вашего желания. Имеется так называемая цифровая ипотека, когда все документы загружаются онлайн а решение принимает робот в течение нескольких минут. Различные программы, рассчитанные на разные категории граждан, семьи с ребенком, приобретающие вторичное, первичное жилье, загородную и коммерческую недвижимость. Прозрачные условия. Все надбавки по процентным ставкам четко прописаны в тарифной сетке, скачивается со страницы конкретной программы, предоставлен детальный список требований. Есть реструктуризация ипотечные каникулы, сроком до 6 месяцев. Много способов пополнения. Правда, не всегда получится внести платеж без комиссии. Страхование и защита недвижимости. Как же оформить ипотеку в Транскапиталбанке? Порядок оформления ипотеки в ТКБ следующий. Оставляем заявку, это можно сделать на сайте tkbank.ru, по телефону или в отделении банка, если оно есть в вашем регионе. Дожидаемся предварительного подтверждения. Обратите внимание, что все условия – ставка, срок, сумма – на этом этапе не являются окончательными и могут быть изменены после рассмотрения ваших документов. Предоставляем документацию, ее перечень мы озвучим ниже, через онлайн-формы на сайте, в приложении «Электронный вариант» либо в офис «Бумажный вариант». Ждем окончательного решения и подписываем документы. Средства зачисляются на наш кредитный счет, создается для конкретного кредитного продукта, отражен в личном кабинете. Рассмотрим вариант, когда заявку вы оформляете через официальный сайт kabnak.ru. Открываем раздел «Ипотека» главного меню и выбираем подходящую программу. Либо просто вводим исходные данные в калькуляторе расчета, и система сама предложит, что вам подойдет. В последнем случае нужно будет заполнить короткую форму ниже, указав фамилию, имя и номер телефона, потребуется подтверждение через СМС и согласившись на условия политики обработки персональных данных. При выборе конкретной программы анкета чуть длиннее. Насколько мы поняли, она стандартная, одинаковая для всех кредитных продуктов, цель кредитования, первичный, вторичный рынок. Господдержка, коммерческая недвижимость, рефинансирование, сумма, срок, размер первоначального взноса, ФИО, дата рождения, номер телефона, имейл и согласие на обработку персональных данных. После отправки с вами свяжется специалист банка, который согласует время и место встречи для подачи документов и список необходимых бумаг. Еще один вариант – цифровая ипотека – Форма открывается при нажатии на ссылку решения онлайн под кнопкой отправки заявки. Сервис позволяет оформить кредит без участия менеджеров. В этом случае вы загружаете все документы, точнее их сканы, в онлайн-форму, а ипотечные средства зачисляются на карту, как только все обработается. Какие условия предоставления ипотечного кредитования? У ТКБ 6 ипотечных программ, разработанных для разных категорий клиентов. Особая ипотека, ипотека на коммерческую недвижимость, ипотека в ползунках, рефинансирование от 7,99%, ипотека на вторичном рынке от 7,99% и ипотека на первичном рынке от 7,99%. Поговорим о каждой чуть подробнее. Особая ипотека. Для заемщиков, приобретающих первичное, вторичное жилье у партнеров банка в Московской, Ивановской и Волгоградской областях. Минимальный первоначальный взнос 0%. Выдается на срок от 3 до 25 лет с шагом в 12 месяцев. Сумма от 1 до 20 миллионов рублей. Базовая ставка 7,9%. Процент увеличивается с учетом несоответствия определенным условиям либо отказа от опций. Плюс 0,5%, если вы не относитесь к категории госслужащих. Плюс 0,5%, если в вашей организации работает менее 500 сотрудников. Опция «Надежный работодатель». Плюс 0,75%, если вы не подтвердили свой доход. Плюс 0,25%, если в сделке по покупке недвижимости участвуют более двух физлиц. Плюс 0,25% если на момент подачи заявки ваш стаж не соответствует требованиям банка. Плюс 2,5% если вы отказались от страхования жизни и риска потери трудоспособности. Плюс 1% если вы отказались от страхования титула передаваемого в залог имущества. Плюс 6%, если вы не предоставили закладную в банк в течение 6 месяцев с момента ввода недвижимости в эксплуатацию. Неустойка при нарушении сроков выплат процента от суммы просрочки в сутки. Ипотека на коммерческую недвижимость. Предоставляется физическим и юридическим лицам для приобретения нежилой недвижимости, включая земельные участки, на срок от 3 до 25 лет с шагом в 12 месяцев. Сумма от 300 до 500 тысяч рублей. Минимальный первоначальный взнос от 50%. Базовая процентная ставка 9,99%. Она тоже увеличивается с учетом условий, что озвучены в предыдущем тарифе. Плюс добавляются 0,1% минус 0,35% при отсутствии подключенных пакетов партнер. Престиж премиум. Ипотека в ползунках. На приобретение жилья на вторичном, первичном рынке у юридических лиц, а также рефинансирование при наличии материнского капитала. Ипотечный период от 3 до 25 лет с шагом в 12 месяцев. Минимальный первоначальный взнос 20%. Процентная ставка от 4% до 5,9%. Страхование является обязательным. Рефинансирование от 7,99% позволяет перевести уже имеющуюся ипотеку, даже если она открыта в другом банке, на более выгодные условия. Ипотечный период стандартный – от 3 до 25 лет с шагом в 12 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 12 миллионов для заемщиков из Московской и Ленинградской областей и до 5 миллионов для зарегистрированных в других регионах. Базовая процентная ставка зависит от соотношения кредита и залога 9,99%, если залог составляет менее 70% общей суммы кредитования 10,29%, если 70% минус 80%. Надбавки те же, что и в тарифе для коммерческой недвижимости. Ипотека на вторичном рынке от 7,99% и ипотека на первичном рынке от 7,99%. Программы различаются только типом приобретаемой недвижимости, в остальном условия одинаковые. Срок кредитования от 3 до 25 лет с шагом в 12 месяцев. Минимальная сумма займа – 300 тысяч для Московской и Ленинградской областей, 500 тысяч для других регионов, 800 тысяч при использовании материнского капитала. Максимальная сумма 6 миллионов. Первоначальный взнос от 5% при использовании мат. Капитала от 20% при покупке последней в доме квартиры, от 30% в остальных случаях, за исключением нежилой недвижимости и земельных участков. Базовая ставка 9,99% минус 10,29% при ипотеке в размере 500 тысяч минус 15 миллионов рублей для зарегистрированных в МСК и СПБ, 300 тысяч 7 миллионов рублей для зарегистрированных в других регионах свыше 10,29% при больших суммах. Повышение ставки на условиях, описанных выше. Требования к заемщикам Транскапитал банка вне зависимости от выбранной программы «Единые». Возраст от 20 до 75 лет включительно к моменту погашения кредита. Для физических лиц стаж на последнем месте работы от 3 месяцев. Для юридических лиц срок существования организации ИП от 12 месяцев. Супруг выступает со заемщиком, если недвижимость приобретается в совместную собственность. Пакет документации при подаче заявки на стандартных условиях включает паспорт гражданина РФ, иностранного государства, должны подготовить все участники сделки по покупке недвижимости, справка о доходах, 2 НДФЛ, по форме банка, справка из ПФР, выписка с пенсионного счета, заверенная работодателем копия трудовой книжки, контракта, договора подряда. Дополнительно банк запросит госертификат на материнский капитал и документ территориального пункта ПФР об остатке средств материнского капитала при выдаче кредита на специальных условиях для молодых родителей, информационное письмо о юрлице, выписку по АР за последние 12 месяцев, действующие договоры аренды помещений, либо другие подтверждения владения собственностью, договоры с поставщиками, фото бизнеса у предпринимателей, бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за последний отчетный период, либо налоговую декларацию. Подтверждение уплаты налогов и сдачи отчетности. Удостоверение адвоката, справку о вхождении в состав коллегии адвокатов либо лицензию нотариуса участных практиков. Свидетельство о регистрации ИП, выписка из Йогриб, уведомление о постановке на учет ФНС, сведения о присвоении ИН, налоговую декларацию, выписку по Р за последние 12 месяцев, информационное письмо, договоры о собственности, недвижимости, с поставщиками и основными покупателями, справку по форме банка у индивидуальных предпринимателей. Отдельные категории заемщиков могут подать заявку по упрощенной схеме, предоставив только паспорт и заявление анкету. Как погасить ипотеку? В составленном с банком ипотечном договоре будут указаны суммы ежемесячного платежа и дата, когда она будет списываться с вашего кредитного счета, Открывается для каждого продукта в отдельности. Чтобы погашать ипотеку вовремя, нужно просто пополнять баланс кредитного счета к дате списания в установленном объеме. Поддерживаются следующие способы. Личный кабинет, раздел «Пополнить». Комиссия со стороны ТКБ отсутствует, но может взиматься третьими лицами, банками, платежными системами и так далее. Платежные терминалы и банкоматы Транскапиталбанка. Зачисление моментальное, процент за операцию не взимается. Терминалы и банкоматы других банков. Средства тоже вносятся сразу же, но берется комиссия в размере 1%, не менее 50 рублей. Кошельки Kiwi, Яндекс. Деньги. С комиссией 1,6%, минимум 100 рублей в первом случае и 3% плюс 15 рублей во втором. Сроки зачисления устанавливаются самими агентами. Рапида через отделение Почты России, салоны Связной, Мегафон Ритейл, Бонзай, Ростелеком Урал, Касса Эльдорадо, Техносила, М, Видео, Эксперт и так далее. Комиссия варьируется в пределах 1% минус 3%, плюс возможен дополнительный фиксированный сбор. Золотая корона. С комиссией от 1%. Не самый быстрый способ. Интернет-банкинг, перевод через личный кабинет другого банка. Обычно средства поступают до трех рабочих дней. Комиссия определяется самим финансовым учреждением. К примеру, для Сбербанк. Онлайн это 1,5%. Если вы не успеваете оплачивать ипотеку вовремя по уважительной причине и не хотите платить штраф, Напомним, что это 0,02% от остатка долга за каждый день просрочки вне зависимости от программы, есть возможность оформить ипотечные каникулы, льготный период до 6 месяцев, в течение которых вы вносите только установленный банком минимальный платеж. Сумма основного долга при этом не меняется, но у вас есть шанс разобраться с затруднениями и вернуться к основному графику без серьезных потерь и испорченной кредитной истории. Кредитные каникулы, реструктуризация, предоставляются в следующих обстоятельствах. Потеря источника дохода, если вы зарегистрировались в качестве безработного в органах службы занятости. Присвоение статуса инвалида 1 или 2 степени. Временная продолжительностью от двух месяцев нетрудоспособность. Существенное снижение уровня дохода. Увеличение числа иждивенцев заемщика. Реструктуризация оформляется единожды за все время выплаты ипотеки. Договор с банком должен быть составлен на сумму не более 15 миллионов рублей, а его предметом должно являться жилое помещение. Бонусы транскапитал банка Единственный вид бонусов, предлагаемых ТКБ, кешбэк с покупок по карте банка ТКБ.ру, оформив кредитную или дебетовую карту систем Visa или Mastercard. Вы становитесь участником программы ТКБ, клуб, и зарабатываете 5% с каждой транзакции в выбранной категории товаров и услуг, например, авто, красота, путешествия, и 1% минус 1,5% во всех остальных. Ежемесячный лимит начисления баллов, 1 балл равно 1 рубль, который вы потом израсходуете по своему усмотрению, 3000 для стандартных систем и 5000 для Visa Инфинитив. Отзывы об ипотеке от ТКБ В среднем данное направление ТКБ оценивается на официальных отзовиках, там где модераторы запрашивают документальные подтверждения того, что пользователь действительно оформил кредит в банке и присутствуют представители организации на 1,5-2,3 баллов из 5 возможных. Клиенты в основном недовольны долгим сроком рассмотрения или просто игнорированием заявлений и ошибочными начислениями процентов положительные отзывы тоже имеются их авторы наоборот рассказывают о быстроте принятия решений и компетентности клиентской поддержки регуляция и лицензии транс прежде чем заключать договор с финансовым учреждением имеет смысл ознакомиться не только с отзывами о нем но и нормативно правовой базой лицензиями политиками чтобы четко осознавать, какие обязательства банк будет нести перед вами при возникновении тех или иных обстоятельств и куда обратиться, если ваши права нарушены. Лицензия и регулятор ПАО Транскапиталбанк ТКБ действует на основании бессрочных лицензий Центробанка РФ номер 2210 от 2 июня 2015 года на осуществление банковских операций, привлечение во вклады, и размещения драгоценных металлов. Значит, именно ЦБ РФ является контролирующим его органом. Проверить статус документов можно на официальном сайте kbr.ru. Главное меню. Деятельность. Банковский сектор. Справочник по кредитным организациям. Поиск по ин. ОГРН, наименованию организации и прочим параметрам. ТКБ. Транскапиталбанк. Серьезная организация с многолетней историей и четкой правовой базой. Банк действует на основании лицензий Центробанка и предоставляет услуги легально. В сети, конечно, много негативных отзывов о поставщике услуг, однако это не удивляет, если оценить ситуацию в данном сегменте в целом. Практически все финансовые учреждения собирают много критики, и по части негативных комментариев мало чем отличаются друг от друга. И все же критику, а в первую очередь она направлена на медленное рассмотрение вопросов и ошибки сотрудников, повлекшие ущерб для клиентов, нельзя не принимать во внимание. Как и отдельные пункты договора комплексного обслуживания, например, 3,10 приложения 3, где ясно сказано, что первый платеж по кредиту – это компенсация банку процентов, при этом основная задолженность не компенсируется, это просто очередная надбавка. Такие, казалось бы, несущественные детали могут сказать многое. Ипотека от Транскапиталбанк не развод. Заключение. Ипотечное кредитование ТКБ – это большой выбор программ, прозрачные условия, но далеко не самые лояльные требования. Если вы хотите предоставить самый минимум документов, ставка будет выше средней, а для получения выгодного процента по договору нужно постараться. И дело не только в документах в тарифах прописаны надбавки за отказ от страховки и других платных пакетов. Также отметим малое количество банковских отделений и практически полное отсутствие бонусных предложений, только кэшбэк при оформлении карты банка. Первое отчасти компенсируется множеством альтернативных способов пополнения через салоны связи, интернет-банки, с кошелька и так далее, но не решает вопросы окончательно, ведь за подобные операции будет взята комиссия. Ипотека от ТКБ, на наш взгляд, хороша в первую очередь для семей с пополнением, которым предоставляет весьма хорошие льготы. Ссылку на открытие ипотечного кредита оставлю в описании. На этом наш обзор подошел к концу, если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.